Так и всем привет, дорогие друзья, с вами Банан Иван и в этом видео я вам покажу 4 датапака, которые улучшат ваш Майнкрафт. Погнали! Итак, ну и первый датапак у нас это Immersive Soundscapes. Он добавляет офигенные звуки, крутой эмбиен, который зависит от биома, в котором вы находитесь, от высоты, в общем, много всего. Появятся также звуки ударом мечом, звук натягивания тетивы на луке и много всего прочего. Ну а следующий датапак у нас это моб Health Bar. И он добавляет у нас сверху а, индикатор здоровья моба, по которому мы ударили, либо же на которого мы смотрим. Ну а следующий датапак у нас это Mob Death Animation. И по названию датапака вы уже догадались, что он добавляет анимацию смерти а, мобам. И теперь а, практически у каждого моба будет а, своя анимация смерти, и даже когда вы убьете зомби, его части тела, которые разлетятся, будут иметь физику, то есть вы к ним сможете, с ними сможете как-то взаимодействовать. А с голема, которого вы убьете, сможете забрать железный блок. Ну а следующий датапак это у нас Expanded End, он добавляет более 4 новых биомов в а, EnderMir и добавляет новые погодные условия, а, изменяет все лотейблы в EnderMir, а также изменяет структуры, находящиеся там. Советую вам лично ознакомиться с этим датапаком. Кстати, я про него уже снимал обзор, вы сейчас подсказка, можете посмотреть. Надеюсь, вам понравилась данная подборочка датапаков. Вы себе установите и с ними будете играть. Кстати, чтобы установить датапак, вам надо перейти в корневую папку Minecraft, в папку Saves, в ваш мир, на котором вы играете, закинуть а, датапак в папку DataPacks и а, прописать а, в самом мире slash reload. И тогда у вас а, все установится и все будет работать. К некоторым дата пакам также прилагаются ресурс паки, надеюсь установкой их у вас не возникнет никаких проблем. Все ссылки я оставлю в описании, можете присоединяться в наш дискорд сервер. С вами был Банануан, всем удачи, всем пока.